Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». По расчетам Федеральной налоговой службы, единый налоговый платеж, он же ИНП, должен был упростить жизнь бухгалтерам и предпринимателям, но на практике возникло много путаницы. Сегодня отвечу на вопросы по ИНП, которые регулярно поступают от наших клиентов. Для уточнения платежа можно написать обращение в свободной форме в любую налоговую инспекцию. Если вы ошиблись в платежке, например, неправильно указали КБК, ИНН налогового или ОКТМО, платеж все равно будет учтен на едином налоговом счете. Уточнять его дополнительно не потребуется. Исключение составляют только платежи с неправильным ИНН плательщика. Их отнесут к невыясненным поступлениям и уточнят только после вашего обращения. Если вы ошибочно указали чужой ИНН, уточнить платеж можно только после согласия этого лица и только если деньги не были использованы для погашения его задолженности. Если вы ошиблись в реквизитах и уведомление не принято, отправьте его заново с верными реквизитами. Например, если указали несуществующий КБК. Чтобы исправить сумму в принятом уведомлении, нужно сделать новое. В новом уведомлении повторите данные ошибочной строки КПП, КБК, ОКТМО и период, а сумму укажите новую. Таким же образом можно исправить и другие ошибки уже принятого уведомления. Нужно повторить данные ошибочной строки, а в сумме указать ноль. Новой строкой указываются верные данные. Не нужно представлять уточненные уведомления, если уже сдали декларацию или расчет. Налоговая возьмет данные из них. А если суммы в уведомлении и в декларации будут отличаться, приоритетными будут данные из декларации. Уведомления сдают, чтобы налоговая знала, сколько денег списывать с вашего единого налогового счета. Сумма фиксированных взносов известна заранее. Сумму дополнительных взносов – ФНС узнает из декларации. Если применяете патентную систему, дополнительный взнос рассчитают от потенциального дохода, который тоже известен заранее. Поэтому в такой ситуации подавать уведомления не нужно. Если нет сумку плате по какому-либо налогу или сбору, то в уведомлениях об исчисленных суммах налогов нет необходимости. Уведомления нужны только для того, чтобы налоговая могла списать с единого налогового счета нужные суммы. в форме уведомления об исчисленных суммах несколько блоков с полями для данных. В одном уведомлении можно указать данные по разным налогам и по разным обособленным подразделениям, но это не обязательное требование. Вы можете отправить и несколько уведомлений отдельно для каждого налога. При этом, если вы отправите несколько уведомлений по одному и тому же налогу за один и тот же период, налоговая возьмет сумму из последнего уведомления, а предыдущие будут считаться аннулированными. А вот тут единого ответа на вопрос нет. Формально нужно указывать именно крайнюю дату для налога или сбора, который хотите зачесть. По фиксированным страховым взносам ИП это 31 декабря отчетного года. В своем телеграм-канале ФНС пишет, что дату нужно ставить с учетом переноса с выходного дня на первый рабочий. Например, вместо 31 декабря 2023 года это будет 9 января 2024. А, например, по мнению ФНС России по городу Севастополю, это должна быть дата, приходящаяся на период, за который планируется уменьшение налога. Например, для уменьшения аванса по СН за первый квартал 2023 года заявление нужно указать 31 марта 2023 года. До официальных разъяснений по этому вопросу в строке «Срок уплаты» лучше указывать установленные даты расчета с бюджетом. Например, по фиксированным взносам за 2023 год – 31 декабря 2023 года. По дополнительным взносам с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2023 год – 1 июля 2024 года. Для признания страховых взносов ИП, уплаченными в конкретном периоде, важна именно дата подачи заявления о зачете, а не дата срока уплаты, указанная в нем. То есть, чтобы уменьшить аванс по ОСН за первый квартал 2023 года, заявление нужно было подать не позднее 31 марта. Такой же вопрос возникает и у тех, кто перечисляет взносы не через ЕНП, а платеж к со статусом 02. В этой ситуации ФНС считает, что в поле с налоговым периодом можно указать как ГД 0023, так и 0901-2024. Пока можно. В 2023 году есть альтернативный вариант. Взносы нужно платить не платежкой на перечисление ЕНП, а платежкой уведомлением со всеми реквизитами, определяющими платеж. Автоматически сформировать такую платежку можно с помощью сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин», выбрав опцию «Уплата фиксированных страховых взносов». И не забывайте, что для уменьшения налога до наступления крайнего срока уплаты фиксов сальдо ЕНС не должно быть отрицательным. В общем случае за это предусмотрен штраф 200 рублей по 126 статье НК. Так как без уведомления инспекция не сможет списать деньги в уплату налога с ЕНС, то должны быть и пения. Но пока юридический механизм начисления пений непонятен. За период с 1 января до 30 июня 2023 года штрафа и пений не будет при условии, что на едином налоговом счете было достаточно денег для погашения платежей, на которые не подали уведомление. Если при этом вы писали заявление о зачете сумм в счет предстоящих платежей, на ЕНС должно быть достаточно денег за минусом этого зачета. Все ваши перечисления в бюджет теперь находятся в общем котле. И налоговая инспекция распределяет их в строгой последовательности. Нельзя погасить долги только по определенному налогу, а остальные оставить на потом. Если на погашение всех обязанностей перед бюджетом денег на вашем ЕНС недостаточно, налоговая спишет сначала более ранние. А если у нескольких платежей одинаковый срок, то имеющиеся деньги распределят между ними пропорционально. Чтобы узнать, на что списали деньги с ЕНС и как их распределили, запросите в налоговой инспекции справку о принадлежности средств, признаваемых в качестве ЕНП. Для этого отправьте заявление по этой форме с указанием периода, за который нужны данные. В течение пяти рабочих дней вам должны предоставить справку, где будут видны остатки поступления и списания с вашего ЕНС. Но это в теории. А по факту система ЕНП еще обкатывается, поэтому с получением этой информации могут быть проблемы. Как я и ожидал, внедрение революционного порядка уплаты налогов не могло пойти как по рельсам. От ЕНП лихорадит даже опытных бухгалтеров. Поэтому важно, чтобы вашу бухгалтерию вели суперпрофессионалы. И у нас такие есть. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты, сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе. Ссылка под видео. Соединяйтесь.